Здравия друзья, на связи Денис Залевский и нашел еще одну статью, которая возможно станет вам полезна и, или интересна. Так, вложение... Как найти похожие новости ВКонтакте, фильтр по рекомендациям ВК, поиск по новостям ВК. Так. Сейчас. Переписываясь в ВКонтакте, Вы можете отправлять... Так, подожди. Это вложения у нас идут. То есть, видим, что можно посмотреть, кто посещает страницу, также писать сообщения этим людям. <coughs> как найти вот, <coughs> похожие новости ВКонтакте, фильтр по рекомендациям ВК. <coughs> У каждого из нас есть любимые сообщества и паблики, которые мы просматриваем чаще всего. Скорее всего вы тоже первым делом проверяете обновление любимых групп ВКонтакте. Но даже самые популярные паблики не обновляются ежеминутно. А потому, узнав все последние новости, хочется почитать что-то похожее, такое же интересное для нас, как и контент любимых сообществ. Может случиться так, что вам приелись новости любимых пабликов, и вы хотите почитать что-то новое, но сходное по интересам. Для этих целей в новостях существует раздел рекомендаций, в котором отображаются новости, которые могут быть вам интересны по разным параметрам. Здесь могут быть новости, которые лайкнули друзья или записи друзей ваших друзей, но могут также встречаться потенциально интересные новости из пабликов, похожих на ваши. Рекомендации вы не можете отфильтровать, а потому можно долго листать записи, которые нравятся вашим друзьям, прежде чем встретите интересные для себя новости сообщества. Поиск можно использовать, чтобы найти, например, записи по конкретному запросу. Посмотрим, где находятся рекомендованные новости в поиск и поиск ВКонтакте. Так, как найти похожие новости в ВК? Нажимаем раздел «Новости» на левой панели меню. Потом кликаем по пункту «Рекомендации» в меню «Ленты справа». смотрим рекомендованные новости возможно здесь вы найдете что-то для себя интересное, но гарантированно узнаете что считают интересным ваши друзья <поиск>, поиск по новостям ВК опция поиска может быстро найти новости по конкретной теме поможет быстро найти новости по конкретной теме нажимаем поиск и например можно вручную задать то что вас интересует Будьте готовы, что ответом на ваш вопрос будет большое количество ненужной информации, но и здесь можно попробовать найти что-то стоящее. Поиск ведется не только по пабликам, но и по заметкам отдельных пользователей ВК, даже если запись не особенно популярна, но в ней встречается слово, которое вы ищете, она появится у вас в поиске. Теперь вы знаете, где находятся рекомендации новостной ленты ВК и как работает поиск по новостям. Пишите в комментариях, была ли статья полезной. Ставьте плюс, делитесь в соцсетях. Ага. Ну, в общем, вот такая вот у нас еще имеется функция. Сейчас проверим. <coughs> Нажмем. Так, новости. Где у нас новости? Вот новости. Я лично новости вообще не смотрю, потому что у меня нет на этого времени. Ну, знаю, что многие люди просматривают. Вот видим, что есть новый редактор ВКонтакте. Можно сделать красивый текст. Угу. Ладно, пока сейчас нам это не нужно. Так, мы нажали новости и видим, да, что можно посмотреть рекомендации. То есть рекомендации это то, что просматривают мои друзья на странице. Тут фотографии личные. все про все вместе в общем-то и ни о чем а если попробуем нажать поиск и напишем в поиск в строке поиска напишем призм и что у нас получится выскакивает паровоз призм Потом смотрим тут выступление Алексея Муратова, двадцать шестое ноль первое. тринадцать ну, пятьдесят я посмотрю на ютубе сейчас поставлю паузу смотрим дальше проскакивает у нас еще другого рода информация В общем-то, вот вылезло нам одно видео, да? Ну не знаю, если дальше листать, то возможно еще что-то будет. Ну листать сейчас не будем. Можно попробовать. Можно попробовать набрать запрос по-английски. Посмотрим, что получится. Так, то же самое у нас выходит, да? Вот еще вышел наш соратник Евгений Шанькин. Народ у многих сейчас проблемы с регистрацией или авторизацией в призм. Это связано с обвалами других криптовалют и мощными ходами призм по миру. Признание крупнейших государств мира его и вхождение в реестр национальных валют. Просьба без паники, спокойно выстраиваться в порядке очереди, всех зарегистрирован, не паниковать. Севера нагружены, но работа делается. Спокойно делаем планомерную работу, общаемся тесно с руководством обменника, всех проводим. Да, второй день находится личный кабинет призм, обменник призм на тех обслуживании. Все верно? Так. По поводу платить Каяц. Ну, в общем, видим, да, что как только мы набрали по-английски слово призм, то у нас уже достаточно информации по, на эту тему. Ну, вот таким вот образом, друзья, можно искать единомышленников. Например, вот Татьяна Черезова. Видим, что она у нас не в друзьях, да? Но она тоже в призы. Отправила я заявку в друзья. И можно написать сообщение здравия Татьяна рад видеть в друзьях Едино. Мыш Леников. А также мне есть чем с вами поделиться. для продвижения ты призом <как> <как> <как> <как> и можно. можно скинуть вот я, эти ролики по автоматизации напишу что в декабре 2017 года мы запустили и роботизацию процессов в интернете. Вот информация по этому поводу. И вставляем сюда наши ролики. Все и отправить. Так, таким образом видим, что а, мы нашли единомышленника да, через, эту, через этот механизм, отправили человеку информацию. А, такие действия также можно автоматизировать. А, и нам обязательно будет сделано нечто подобное что будет объединять людей по интересам. Так, друзья, благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, если видео стало вам полезным. И до новых встреч.